Всем привет, я прилетела специально в эту клинику доктора Татьяны Юрьевны Шиловой, чтобы сделать коррекцию смайл. Так как в Бишкек, я прилетела из Бишкек, у нас это операции не делают. Последние два года я очень сильно мечтала, чтобы откорректировать зрение, чтобы видеть, как все. Потому что я носила очки из-за пандемии, когда ты ходишь в очках, и плюс еще и в маске. Очки потеют, это дикий дискомфорт. И очки снимаешь, ничего не видишь. Снимаешь маску, страшно, что заразишься. У меня еще трое детей, и зрение еще улучшилось после родов, ой, ухудшилось после родов. Вот. И я решила, я решила, что если делать операцию, надо делать у лучших. Я специально прилетела, я безумно счастлива, что я это сделала. Это, это вообще не страшно, это вообще не больно. Классный персонал, который, даже когда делала операцию, меня Оля держала за руку, мне кажется, это самое вот, ну просто это дорогого стоит. Я вас благодарю, я всем рекомендую, не бойтесь, делайте, потому что... это очень улучшает качество жизни. И, не знаю, ощущения непередаваемые, извините, я просто эмоции переполняю. И у меня сегодня день рождения, и я этот подарок сделала себе на день рождения. Так что классно.